Друзья, я Виктор Дерягин, <coughs> в этом видео я показываю вам, как Саша Шишпанов, один из сильнейших лыжников Санкт-Петербурга, какие упражнения он применяет на тренировках для совершенствования конькового хода и отработки скоростно-силовых качеств. В конце видео Будет показан Сергей Фандрей и поснова Оля. Записывайтесь к нам на тренировки. Будем оттачивать технику и учиться быстро бегать. это идет Оля Поснова, чемпионка Санкт-Петербурга, мастер спорта России, со своим учеником Дабл Колина, отрабатывает технику и силу толстной Это неуведаемый Сергей Фандрей. неутомимый Сергей Андрей, показывает технику прекрасного классического отременного душевного кода и одновременно дыша.